Всем здравствуйте, дамы и господа, с вами я, Чип, и сегодня реакция на новогоднее наступление РТП, ну, как я его это называть. Ну что ж, приступим. Кстати, а, если вы хотите, чтобы я а, поменял аву, то есть у меня была бы другая ава, а, Напишите плюс в чат, ну и просто пусть на этом видео будет хотя бы 15, ладно, не буду хотя бы 10 лайков, тогда я пойму, что вы хотите, я поменял аву. Вот. А так мы начнем. Шиза уже на пороге, а значит пришло время поиграть в мир танков. Стоит зайти в игру, и ты увидишь свой Шиза-городок. Тебе предстоит нарядить деда, чтобы он соответствовал масштабу праздника. После этого тебя будут ждать подарки, среди которых стильный кипрский танк Слопатиано. Еще больше подарков ждет тебя задонатить. Для этого нужно задонатить. Это одна из твоих самых важных задач. Так что не забывай заглядывать в премиум-магазин. И не забудь понюхать объекты в своем городке. Всего их две. Яйца. Ель и Каждый имеет право покатать, а не влияют. Чтобы достигнуть просветления, надо сосать за ресурсы. С каждым уровнем ты будешь получать хунем по лбу. Всего сурсов 4. Наверное, я забыл предупредить, что будет дискраймер, что будет uh, маты. Да. Горный козёл, хрустальный хуй и честный изумруд. Солнечный удар и метеоритный дождь пригодятся тебе позже. Жопа. Сурс — это источник. Каждый сурс ты можешь преобразовать в пуп с помощью сон -Вегаса. Вложи один галл и получи на выходе другой. Все достаточно просто. При достижении второй стадии забоя, у тебя в городке появится верный танковый друг — рыжий пес Чапи. Раз в день ты можешь потыкать на него. ра, -ра. Достаточно круто, не правда ли? Собака. Так что, если захочешь отъебать ой, отблагодарить этого блохастого красавца, то задонать булку. Вот. Со стартом наступления пиписка отобразится в специальной вкладке. Она предназначена именно для тебя. Ты сможешь увидеть ее и даже погладить. Кстати, у друзей ты тоже можешь потрогать их Чаппи. Но на этом сюрпризы не заканчиваются. Ты получишь декаль и для аль. В этом году в твой алко-городок пожаловали гости. Ты их точно ждал, потому что один из них, всеми любимый Шварцнегер в гриме Роза, пошла Герлянда давно стала украшением этого праздника. Но он появился не один. С ним приперлась какая-то дурочка. Она также готова дарить деньги. Само собой, штучка. Они с дедом приготовили для тебя нечто невероятное. Задачи. Но главное, ты сможешь сделать. Попытка сделать дается каждый день и накапливается на протяжении всего делания. Боже, Поручение деда требует пососов. А за выполнение задач ты будешь получать надписи, декали, медали, педали, сандали, насрали. И конечно саму курочку в качестве члена. прощая, если... И наоборот... А если же мир говна оказался тебе не по душе, не беда. Каждый день у тебя есть одна попытка удалить игру. И самое приятное, тебя ждет специальный терминал с подарками. Пользоваться им очень просто. Задано 43 тысячи, и терминал случайным образом выдаст тебе на лицо. Новый год уже здесь. Украшай свой задок, уважай гачи, заходи в гости к друзьям, хих, и не забывай радоваться празднику без мира танков. Ну, а на этом все, дамы и господа, это видео подходит к своему завершению. И почему-то мне хочется сказать всем с Новым годом, но Новый год уже прошел. Кстати, а вот у меня к вам небольшой вопрос. Недавно я начал увлекаться а, книгой, очень хорошей книгой. Хочешь вы бы, чтобы я озвучивал, читал эти книжки а, у тебя на канале? Конечно, да, с произношением у меня все плохо. И, скорее всего, я, из усыпай у вас из ушей пойдет кровь. Это если чё, сутка, не желаю вам такому. Ну, а на этом все. Спасибо за просмотр, дамы и господа. С вами был я, Чип. Ну, всем пока. Удачного дня. Но я погнал. Пока-пока.